Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Ева Фландер. И тема нашей передачи звучит так – «Проблемы и их решение. В этой передаче мы попробуем научиться решать проблемы, так как любая проблема – это задача, которую нам всем надо решить. А так как все люди, все человечество – это единый живой организм, то если проблему научится решать хотя бы один человек, то рано или поздно остальные люди тоже смогут это сделать. Это универсальный алгоритм Вселенной. И давайте, друзья, для начала зададим себе парочку вопросов и постараемся на них ответить. Вопрос номер один. Почему у всех нас сегодня столько проблем? Вопрос номер два. Как же нам научиться решать наши проблемы и с чего нам надо начинать? А я, мои дорогие, поделюсь с вами своим опытом, личным опытом и своими знаниями и расскажу вам, как я сегодня решаю все свои проблемы. Ну что, начнем? Тогда поехали! Я уже говорила вам о том, что любая проблема – это задача, которую нам всем надо решить. И решать проблему, любую проблему надо начинать на трех уровнях. Первый уровень – это уровень души, здесь все рождается. Второй уровень – уровень духа, здесь все продолжает развиваться. И третий уровень – это уровень тела, где мы уже видим проблему в ее реальности. И тот, то мы и начинаем задумываться над тем, а что же нам теперь делать, как решать эту проблему. И вот мой вам совет или ответ, дорогие друзья. Прежде всего мы должны сделать анализ происходящего. Второе – попытаться во всем разобраться. И третье – начинать действовать, то есть начать работать над проблемой. И четвертое, мы должны на практике применить те знания, которые мы собрали для решения данной проблемы. И хочу, чтобы вы никогда-никогда не боялись проблем, потому что они наши самые лучшие учителя и помощники. Они помогают нам подняться на новый уровень в нашей жизни, в нашей работе, в наших личных отношениях, в нашей дружбе во всем. И прямо сейчас давайте послушаем песню «Серая птица». А кто такая серая птица? Серая птица – это прообраз наших проблем, которые посылает нам жизнь. А для чего? А для того, чтобы мы стали расти. Но есть хорошая новость, друзья. Когда сам Бог простирает свою руку, любая проблема исчезает и растворяется. И, конечно же, в этом нам помогает молитва, потому что молитва меняет нас. И молитва очень трогает сердце Бога. Друзья, слушаем песню. Спокая и трогательная песня. Боже мой, как я ее люблю. Кстати, я ее писала тогда, когда у меня было очень много проблем. Но зато какая песня получилась. Думаю, она вам тоже понравилась. Господи, благодарю Тебя. Ну а мы, друзья, продолжаем наш разговор о том, как же нам научиться решать все наши проблемы. Сегодня наш мир стремительно меняется, и причем не в лучшую сторону, пока не в лучшую. Наша цивилизация вошла в тотальный глобальный кризис. Почему? Я отвечу вам почему. Две тысячи лет тому назад нам был поставлен диагноз. И звучит он так. А еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. А когда любовь охладевает, когда она уходит из души, а ведь именно там любовь живет, дышит и поет, шансов выжить у нас практически не остается. Боже мой, что же нам делать? А вот что! Надо думать всем нам, и причем немедленно. И вот решение. Мы должны любовь к Богу сделать смыслом и целью нашей жизни и поставить заботу о душе на первое место в нашей жизни. И чтобы вся наша жизнь смогла измениться, нам надо изменить свое материалистическое мышление на божественное понимание всего. И мы должны это начать делать прямо сейчас. Не надо, друзья, откладывать на потом то, что мы должны начать делать прямо сейчас. И сегодня. И, конечно же, в этом нам поможет вера. Вера Божья творит чудеса. И слушаем песню, которая называется Сейчас и здесь. Чудесная песня о вере. Окно. Сейчас и здесь Гонясь на колени, в совершенном доверии, смерении, если верою Божией жить, сейчас и здесь и. Чудеса. Любовь его все созидает Вера Божия коры сдвигает В мире люби, молись и твори Вера живи. Всегда Бога люби Сейчас и здесь, всегда, везде Мира твоя живи во мне Любовь твоя сияет повсюду как ручеек, журчим в воде, сейчас и здесь, всегда везде. Пераспады. Да, друзья, вера Божия горы сдвигает. А гора ⁇ это прообраз проблем. Хм. Но все решает любовь. И это чудесно. А мир, созданный Богом, прекрасен. Но нельзя любить этот чудесный мир больше того, кто нам его подарил. А чтобы мы могли жить в этом мире счастливо и достойно, я повторю вам, нам нужно научиться еще сильнее любить Бога и друг друга, потому что только любовь к Богу и ощущение того, что Он живет в нас и все делает через нас, помогает нам решить любую проблему, любую Проблему любой сложности, и это не сказка, потому что сам Бог, Он есть наш самый лучший и верный друг. И сейчас для вас прозвучит одна из моих самых-самых любимых песен, которая так и называется «Верный друг». Вижу сердце и вижу душу Ой, нам так хорошо в твоем. Аня,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 Субтитры И в заключение нашей передачи я желаю вам, друзья, научиться так любить, как нас любит Бог. И не бояться проблем, а меняться во всем. И запомните, здесь важна не мощь и сила, а ежесекундное устремление к любви. И это постоянство и даст тот прорыв, которого мы все так желаем. А еще самое главное, это всем нам нужно... Oliwinoce улыбнуться, когда проблема приходит, потому что юмор и улыбка снимают напряжение и помогают нам расслабиться и полностью довериться Богу и нашему Господу Иисусу Христу. А если вы, друзья, нашкодили в жизни и сделали что-то яй не унывайте, а исправляйте ошибки в жизни и помните о том, что все они были нам даны Богом, и это значит, что рано или поздно мы решим все наши проблемы, потому что наши проблемы и наши ошибки – самые лучшие наши учителя на дороге, которая называется любовь. А с вами была я, Ева Фландер, и до новых встреч в эфире. Не забывайте подписываться на канал Радио Мигмар, писать свои комментарии и, конечно же, ставьте лайки. Спасибо вам за дружбу, за любовь, мои дорогие друзья, а я люблю вас.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 Жизнь я проживу, ай-яй-яй, ай, ай. И ничего я не пойму, что ой-ой-ой. Проживу, ай-яй-яй, и все же не пойму, что ой-ой-ой. Субтитры